Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Да-да-да, как и говорили некоторые в комментариях, что мне в самую пору играть или в форточку, или в танки. Что бежать от себя, давайте признаемся, многие из нас грешили, так или иначе сталкивались с условно-бесплатными играми, батл-роялями, донатными помойками и всеми бичами игровой индустрии. Но это не точно. А тут еще вдобавок сын подсел на это условно-бесплатное чудо для зумеров. А раз не можешь победить, присоединись или возглавь, что я и сделал. Интересно, сколько будет отписок после этого видео. Давай разберемся, почему люди вообще играют вроде бы детский, продажный, заклеменный всеми человеческими грехами Fortnite. Ответ прост. Именно потому, что это детское, тупое, продажное болото с низким порогом вхождения, пытающееся эксплуатировать почти все актуальные тренды. Mm, это логично. Игра старается быть максимально беззубой, дружелюбной, вознаграждать тебя за каждое движение и потихоньку подсаживать на иглу игровой прогрессии. И наконец, я забыл главное. Игры, в первую очередь, это занятие детское. Fortnite хорошо справляется с развлечением и увлечением детей, благодаря описанному выше. Очень мудрое решение разработчиков делать игру в мультяшном стиле. Не пытаясь фотореализм, играет им же на руку. Как с точки зрения технической, со временем игра не выглядит хуже, вырвиглазно. Она все такая же мультяшная, вполне приглядная, хоть и изначально не была сверхтехнологичной и продвинутой. Вдобавок можно не сильно заморачиваться в детализацию абсолютно всего. Хотя со временем детализация некоторых скинов стала очень даже подробной. И я не помню, чтобы люди жаловались на плохую оптимизацию игры с точки зрения графики, знаю, что есть проблемы с серверами и соединением, хотя и не так давно в теме, возможно я чего-то не знаю, так и с точки зрения моральной это верное решение, игра не воспринимается как жестокий кровавый шутер, выглядит довольно детской и безобидной забавой, кроме розового единорога если честно, подпахивает каким-то извращенством. что собственно, в большинстве своем подкупает даже консервативных взрослых, которые не разрешают играть э, в милитаристические шутеры своим отпрыском. А тут всего лишь бананы, стреляют в карасиков, снеговиками. Кому? Также из-за мультяшного стиля визуальные эффекты взрывов, стрельбы и повреждений пыли. Довольно простые, но вполне приглядные. Даже в самых жестких зарубов не случается конвульсий от переизбытка эффектов. Информативность и наглядность в игре сохраняются постоянно, что очень важно для соревновательного шутера. Интерфейс максимально прост и информативен. Радар всегда показывает, в какой стороне слышны выстрелы. В быстром доступе только необходимые предметы и функции. Не перегруженный и при этом не пустой интерфейс довольно забалансирован и удобен, из-за чего даже малые дети в нем быстро развиваются. Аудиосопровождение в игре также на уровне мультяшной соревновательной стрелялки, ни в коем случае не претендует на реализм. Но при этом каждый ствол звучит по-своему, звуки шагов на разных поверхностях также работают без нареканий, как и должно работать в играх подобного жанра. Всегда понятно кто, где и что делает. Например, если кто-то стреляет позади тебя, ты всегда слышишь стрельбу именно позади тебя. Да еще плюс радар тебя об этом намекает. Если кто-то бежит сверху над тобой, то ты понимаешь, что это бегут сверху. Прыжки слева, то ты понимаешь, что это прыжки слева. Всегда слышно и понятно, бежит противник на улице по траве или где-то по лестнице по дому. Плюсом, конечно же, платные музыкальные композиции для главного меню. И даже музыкальные радио в автомобилях. Правда, я радиоскопер сразу выключаю для удобства, чтобы слышать, что происходит в игре. Да-да, тут можно ездить на автомобилях, плавать на лодках, только вот летать на вертолетах и самолетах нельзя. Но есть паучи перчатки, при помощи которых можно передвигаться как челопук, причем даже эта механика тут реализована недурно, об этом я расскажу вам позже. При этом огромное количество визуальных фансервисов, конечно же платных, в виде скинчиков, раскрасков, планеров, АК-парашютов и прочей косметики, не влияющий на баланс игры, но сильно влияющих на баланс денежных средств на карточке. Холи, ты смотришь? Нет у меня денег больше! Причем сразу видно, что разрабы и их маркетологи не дураки и используют все возможности современных трендов. Пытаются втянуть весь контент внутрь игры. Потому что я умный! Делаю все правильно! И если уж говорить о метавселенных, то Fortnite может не полноценная, но почти уже метавселенная, вобравшая в себя так много культурных и социальных отсылок, что ни одна игра столько не вбирала. Даже на мной же GTA 5 намного меньше выбрала в себя различного вообще культурного фона из реальной жизни. Кстати, некоторые уважаемые СМИ и блогеры на серьезных щах заявляют, что Fortnite полноценная метавселенная. В целом, если возвращаться к игре и к картинке, то игра выглядит и звучит. Вполне по-детски, сочно, по-взрослому информативно и в целом играбельно, и долго еще не будет устаревать из-за мультяшного стиля. И правда, если верить тому, что уже активно создается вторая Fortnite, то вопрос устаревания графики снимается с выходом второй части, если она будет условно бесплатным батл роялем. С точки зрения геймплея тоже все сделано максимально открыто для новых и неопытных игроков с кошельком родителей или собственным кошельком. Скелет игры на данный момент. Это батл рояль. При этом совершенно необязательный. а чё так можно было что ли? О, да, маркетологи Fortnite явно разбираются в способах манипуляции поведением игроков. И на довольно уже одочертевший фундамент батл рояля поставили целый небоскреб дополнительных механик и активностей, не обязывающих заниматься стрессовым пвп отстрелом оппонентов. Порой за первое место дают в игре меньше опыта. А опыт в игре один из самых важных ресурсов после доната. Чем за просто выполнение небоевых задач, типа поймай рыбу, обыщи сундуки в определенной точке, наруби деревья, построи 40 заборов и прочее. Довольно хитрый подход к прогрессии, так как даже самый никудышный стрелок Fortnite найдет себе занятие и будет развивать свой аккаунт. А ведь в наше время многие подсели на иглу прогрессии в играх, как я уже говорил. Если в игре нет прогресса, а только сессионный гейм, то людям это быстро надоедает. А тут ради скинчиков, раскрасок и прочих хурмы ты заходишь и заходишь, и не обязательно даже соревнуешься, а просто выполняешь задание посетить 4 заправки, чтобы получить уровень и купить на внутриигровую валюту какие-то звездочки, новую раскраску. Тут и скрывается главное зло игры. В игре колоссальное количество косметики, которую можно купить исключительно за донат валюту в баксы. И внутри игры выбить донат валюту хотя бы на самую стрёмную эмоцию почти нереально. Более того, как я уже говорил, что большую часть косметики в игре можно купить за донат валюту, то довольно маленькое количество плюшек закрыто в боевом пропуске, который также продается за донат валюту. А если ты не можешь потратить внутриигровую валюту звездочки, то интерес к прогрессии пропадает. Ну короче так или иначе игра всячески мотивирует тебя хоть копеечку, но отслюняют разработчикам. Великолепный план Уолтер, просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. При этом никакими видимыми признаками Pay to Win она не отличается. На игровом магазине нет ни одной вещи, которая бы влияла на игровой баланс, от чего огромное спасибо Эпикам. Классно вообще. Сам PvP геймплей максимально приветливый, преследующий одну единственную цель – удержать игрока как можно дольше. Довольно большие хитбоксы, средний ТТК, time to kill то есть время для убийства оппонента, если кто-то не знал, дающие все шансы обоим участникам перестрелки на победу. Плюс помощь прицеливания дают большую прибавку к ЧСВ любого рукожопа в игре. Ведь даже с нулевым навыком игры сразу можно настрелять несколько фрагов. Что делает скелет ПВП королевской битвы довольно дружелюбным. В качестве примера приведу свой опыт. Как только у меня сын уговорил с ним поиграть впервые в Fortnite, то первые 5 каток подряд мы заняли топ-1. Хотя из меня стрелок никакой, а сын вообще до этого геймпад почти не брал. Таким результатом способствует и матчмейкинг, слава богу в игре довольно много игроков с разным уровнем навыка. И это можно сказать даже палкой о двух концах, можно встретить бедолагу, который первый раз включил игру и забить его киркой, а можно нарваться на сильного противника, который забьет киркой тебя. Кстати, стрельба в форточке выполнена вполне играбельной и даже немного зависимой от навыка игрока. Небольшое количество стволов с разной баллистикой, темпом стрельбы, уроном, зоной и дальностью поражения, как и во всех PvP шутерах заставляют выбирать оружие исходя из ситуации. В здании это естественно дробовик или пп, на открытой местности снайперка или винтовка, также в Fortnite есть небольшой еще один минус, в королевскую битву можно играть исключительно в кроссплее, то есть абсолютно в каждом матче ты играющий на геймпаде будешь сталкиваться с клавомышью, которая конечно дает преимущество ее обладателю, после таких встреч в Fortnite ты Чувствуешь тысячекратную обиду, когда ты такой герой раскатал пару-тройку рукожопов на консолях и выходишь с полной уверенностью своей безнаказанности на следующую жертву со спины. В предвкушении легкого фрага открываешь огонь и вдруг бабах ложишься с двух маслей в черешню, которую тебе прилетают с вертушки от ПК Боярина, который перед этим еще успел и целую крепость перед тобой отстроить. А ты до сих пор путаешь, на какую кнопку ставить лесенку, а на какую стенку. А какую вызывать вообще аптечку? И на момент написания этого обзора, если отключить кроссплей, то игра не даст зайти в матч. Также игра частенько испытывает большие проблемы с подключением, тем более, когда пытаешься зайти в матч на два или более человека со своими друзьями. Как я уже говорил, разработчики решили подойти со смекалкой к поддержанию активности в игре и дать возможность даже тотальным бездарностям в сфере шутеров добиваться успехов. Таким образом, обычному «стреляй, беги» и прячься в кустах, добавили различные небоевые задания, начиная с довольно обучающего ударе 25 раз по уязвимому месту постройки, заканчивая различными извращениями вроде съешьте гриб, перец, морковь, капусту. Да что ты, черт побери, такое несешь. Да-да-да, на первый взгляд совершенно бесполезные или не совсем бесполезные механики в игре в виде охоты на диких животных, рыбалки и собирания овощей и грибов, конвертировали в небоевые задачи, за которые игроку также дают опыт. В игре вообще за все дают опыт. Удачно приземлился в начале раунда, держи опыт. Дожил до сужения круга? Держи опыт. Слопал гриб? Держи опыт. Нашел патроны? Держи опыт. Почистил зубы? Держи опыт. Лег спать? Держи опыт. Главный лозунг Fortnite а в любой непонятной ситуации – получай опыт. Но что-то я отвлекся. Как вы уже поняли, помимо стрельбы и стройки в игре есть NPC животных, игровых персонажей и игровых персонажей. Причем абсолютно всех можно убить и залутать. Со зверей падает всякое миско для лечения, с гуманоидов, оружия и патронки. Кстати, с некоторыми гуманоидами можно коммуницировать. И даже некоторых взять на работу во время катки. Вот это поворот! И они будут бегать за вами и вас защищать. А рыбалка вообще лютая дичь, тут можно и ружье редкое выловить, и броню, и кусок полена. Плюс разраб подкидывают какие-то сезонные активности, причем все действия делают максимально простыми. Чтобы, не дай бог, не расстроить игрока или не напрячь его головку в разборе механик. Почти все в игре создано в аккурат для того, чтобы играть и побеждать. Если не в перестрелках, то в сборе капусты и рыбалки. Кстати, об активностях. Разработчики с какой-то непонятной мне периодичностью выпускают сезоны, главы или просто обновления, в которых они могут просто добавить пару новых NPC и сундуков, перелопатить пол карты или вообще добавить новую механику. Причем вписывают они это все довольно гармонично и не стыдятся слизывать у конкурентов. К примеру, после Battlefield 2042, или как она там называется, покойся с миром, основной фичей была буря, которая постоянно крутилась по карте, в нее можно было забежать, там немного полетать, и что-то вроде того. Поправьте меня, если я что-то не то описал. Не играл, не знаю, играть не собираюсь. Кто хоть немного интересовался батлой, все знают что про эту бурю. Это прямо фирменная фича была батлы наставь И эпики, недолго думаю, взяли и добавили в игру бур. Причем, в отличие от электроников, реализовали ее более удачно. Смерч, появляющаяся в рандомных местах карты, уничтожает постройки, деревья. Камни, машины, в общем все, что можно уничтожить и также дает игроку весело покрусилить в разрушительном аттракционе. Также тут и перчатки Человека-паука, дающие возможность летать на паутине. Анимация полетов сделана, если честно, превосходна. А сама механика полетов на паутине не просто играбельная, а без проблем дает дополнительные тактические возможности, при этом не ломая баланс в игре. Еще, например, стал популярен недавно или там довольно давно Among Us. Эпики добавили прям похожий режим в игру. И подобных изменений в игру вводилось довольно много. Плюс есть пользовательские режимы, как в GTA 5, редактор миссии. Так и в Forge, любой игрок может создать какой-нибудь свой интересный режим. Эпики очень стараются сделать игру разнообразней, чтобы удержать игроков внутри и вовлечь как можно глубже, и привлечь их к внутренним покупкам. Кстати, в этом батл рояле есть еще и сюжет. Ну, что-то я прям много наговорил про нее, что аж блестки и жопы лезут. Так что, если хотите узнать про сюжет игры, то можете наставить лайков под видосом, поднять побольше просмотров. Ну, давайте 1010. Нет. И может быть мы разберем сюжет этого чуда. Нет. В целом, игру можно описать вроде бы как тупую детскую королевскую битву, которая забита огромным количеством фансервисов, участие в которых сильно поощряется разработчиками. Если подытожить весь геймплей и вся игра составляет из себя максимально приветливый и безобидный, но при этом вполне качественный продукт, который максимально навязчиво, но не агрессивно, так чтобы не вызвать неприязнь игроков пытается раскрутить себя на донат весь обзор представителя игровой, условно-бесплатной поп-культуры. Ну а вы ставьте луксы, пишите и не отписывайтесь. Всего вам хорошего, друзья мои, пока-пока.